Сегодня мы с тобой поговорим о новом девятом сервере Барвихи РП Успенская. В последнее время довольно большое количество игроков жалуются на уже убитую экономику на новом девятом сервере. Сегодня мы с тобой попробуем разобраться в причинах того, что вообще происходит, почему уже такие завышенные цены на все бизнесы, да и на все в принципе в целом. Ну а перед началом данного видео я, как и всегда, хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП. И чтобы принять участие тебе достаточно,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 Начнем с тобой с того, что я просто-напросто решил себе приобрести свою любимую сим-карту, а именно 6 шестерок, если ты помнишь как раз таки ту сим-карту, которая у меня была на 0.8 сервере. И в свое время на 0.8 сервере, примерно спустя один месяц после открытия данного сервера, я приобретал себе такую сим-карту за 5 миллионов рублей. И на тот момент игрок, у которого я ее покупал, был очень счастлив. Он считал, что это уже довольно высокая цена, потому что он сам в свое время ее покупал буквально за 3 миллиона рублей. Но на сегодняшний день на 9, на новом девятом сервере цена на данную сим-карту стартует от 15 миллионов рублей. Это еще считается дешево, буквально на днях я узнал то, что сим-карту то ли 5 пятерок, то ли 6 пятерок приобрели за 17 миллионов рублей. А у моего знакомого есть тоже симка, донатная симка 5 в 6 и за нее ему уже предлагают от 28 миллионов рублей. Это просто какие-то сумасшедшие цены. Я давно хотел себе приобрести эту себя карту я тебе говорил я хочу восстановиться именно с восьмого сервера на девятом попробовать себе отвоевать все имущество на девятом сервере как у меня было на 08 потому что на 08 это уже сделать практически невозможно там цены уже заоблачные а у меня денег там практически не осталось когда я уходил я слил практически все и сейчас путь бомжа начинать там но ну, это может затянуться лет так на 5 если идти ко всему тому былому богатству которое у меня было в свое время на девятке я думал здесь у нас будет шансов конечно побольше и даже я человек который донатил довольно немаленькую сумму денег на открытие сервера на слете бизнеса повезло мне да я в итоге поймал в конце концов топовый безак самый последний момент мне сейчас капает почти полтора миллиона в день и даже при этом для меня тратить 15 мультов на такую топовую сим-карту это ну честно говоря как-то дико реально последнее время мне кажется что на девятом сервере игроки решили все вместе сплотиться и сделать точно такую же экономику как на старых серверах типа а чё ждать а чё тянуть давайте сразу цену установим, как на всех других серверах. И не важно то, что у большинства игроков, а ведь все игроки у нас, можно сказать, новички, потому что у нас самые, наверное, топовые игроки, это игроки, которые играют с первого дня, там, с открытия сервера, да, и не перестают играть. И то я дико сомневаюсь, что у данных игроков уже имеется там по полмиллиарда, чтобы покупать себе сим-карты по 15, по 30 миллионов рублей, а то и выше. Честно говоря, для меня это дико. Я купил данную сим-карту, во-первых, для того, чтобы тебе показать, какая вообще сейчас экономика на те же топовые сим-карты на серверах. И это реально еще и считается как бы дешево, хотя я бы не сказал, что это дешево. Для меня цена на данную симку на сегодня реально 5 миллионов, это адекватная цена. И мало того, я не просто купил данную сим-карту за 15 мультов, я взамен отдал еще свою донатную зеркальную симку, которую я ловил на старте, если ты помнишь. 4.3.0.4. Тоже довольно неплохая сим-карта, я даже понятия не имею, сколько она стоит на сегодняшний день на нашем сервере. Но в любом случае, это тоже неплохая доплата. Так что уже сам решаю, во сколько в итоге обошлась мне данная симка. Но я считаю, что обошлась она мне довольно дорого. Хотя многие готовы были предложить за нее еще больше. Мне повезло, что это продавал ее именно мой подписчик. Это что касается сим -карт. Квартиры тоже уже продают по каким-то сумасшедшим ценам. Цены на те же элитки мне напоминают уже приближенные цены с 0.8 сервера, что достаточно пугает. А про бизнесы так я уже вообще молчу. Ту же лавку с финкой 40, продают в районе 8 миллионов рублей. Финку 60 тысяч продают за 12 миллионов рублей. Ребят, камон, это реально экономика 8 сервера. Только 8 серверу больше года. Больше года игроки там фармят деньги. На 0.8 реально имеются игроки, у которых уже порядка 1 миллиарда рублей. Здесь же таких игроков нет. Да, ходят слухи о том, что на старте сервера были какие-то дюперы. Честно говоря, я не знаю, со мной разработчики не делятся данной информацией я неоднократно об этом слышал я слышал то что да кто-то набагал там реально какие-то сумасшедшие суммы и именно тогда забанили 10 бизнесменов и поэтому у нас слетало тогда целых 10 бизнесов после открытия сервера после слета был тогда переслет если ты помнишь возможно вполне возможно я не буду здесь говорить ни нет ни да честно говоря я не знаю для меня это пока что просто-напросто слухи мало того многие считают что экономику убили донатеры да донатеры было реально достаточно много на моей памяти на 08 сервере когда я ловил себе там заправку на старте магазинчик я Понял то, что буквально на следующее утро еще можно было забрать по ГОСУ топовые БИЗАК какой-нибудь. Тот же банк стоял в ГОСе, не знаю, по-моему, полночи. И даже на утро, на следующий день, я помню, еще забирали порт по ГОСу. То есть, реально, топовые бизнесы были в ГОСе. Достаточно большое количество топовых безаков оставалось в ГОСе. Не было такого количества донатеров, как это было на 0.9. На 0,9 же, в свою очередь, было просто сумасшедшее какое-то количество донатеров. Там люди, реально, тот же Сбербанк, если не ошибаюсь, забрали, по-моему, почти за 70 миллионов рублей. То есть два крупных донатера, у которых было задоначено на 70 лямов у каждого, они стояли просто и бились за банк. Но банк не стоит столько денег на открытие. Но получилось так, что донатеры, да, установили цену уже стартовую на него на самом открытии, на самом слете. Естественно, конечно, теперь никто тебе его не продаст за те же 70 миллионов. Конечно, на него уже завышают цену. А раз один игрок завысил на свой топовый бизнес цену, то и другой игрок с топовым беззаком, конечно, тоже скажет, я тоже хочу продать подороже, почему бы и нет, пускай донатят, пускай ищут эту валюту, где хотят, потому что ее невозможно заработать в таких количествах реально за один, за два, за три месяца нереально поднять в таких количествах. Но опять же, я тебе скажу так, таких крупных донатеров их было единицы, их не было там 300-500 человек, это не весь сервер, не пол сервера, не даже не третья, не четвертая его часть. Этот момент надо тоже учитывать. И вот это небольшое количество крупных донатеров, топовых донатеров не могли вот так уничтожить экономику всего сервера. Это не могло повлиять на экономику абсолютно всего сервера, то есть на все квартиры, на все автомобили, на все тачки, на все аксессуары и так далее. На какие-то отдельные бизнесы, да, это опять же они могут запрашивать такую сумму, но в связи с тем, что у нас нет большого количества игроков сейчас с такими суммами, то есть если у кого-то есть такие суммы, то это уже те люди, которые словили себе топовые безаки. А простые игроки, которые не донатили или не донатили так много, у них нет таких денег, потому что их просто невозможно заработать за такой небольшой промежуток времени, и естественно им никто не сможет предложить такую сумму, чтобы выкупить данный бизнес. Соответственно и конкуренции нет, соответственно придется снижать цену, если ты захочешь продать этот биза. так что делай выводы сам. Не знаю, лично как по мне виноваты не дюперы, виноваты не донатеры, а виноваты в первую очередь как раз таки те игроки, которые готовы отдавать такие огромные суммы за все эти вещи, неважно чтобы это ни было, сим-карта за 30 миллионов рублей. бизнес за 250 миллионов рублей да та же лавка за 12 миллионов рублей ну такое себе тут дело в том на что ты готов пойти если хотя бы один человек соглашается на такую стоимость готов пахать ради этой лавки я не знаю там две недели три недели месяц то соответственно будет конкуренция будет спрос будет конкуренция среди покупателей соответственно будет рождаться такое предложение предложение с такими завышенными ценами один скажет ну блин у меня купили за 12 лям почему бы мне не продать еще одну за 15 вот отсюда как раз таки и вытекает вся проблема данной экономики но опять же это только лично мое мнение ну а что думаешь ты по поводу всей экономики на новом девятом сервере барвиха успенская обязательно напиши мне в комментариях ну а если тебе по каким-то причинам нравится